Теорема Байса. Но прежде чем рассматривать эту теорему, нам для начала надо понять, что такое условная вероятность. Допустим, у нас есть два кубика. И нам надо понять, какова вероятность того, что выпадет 12. Посчитать не очень-то и трудно. У нас есть всего 36 вероятных исходов. А благоприятный для нас только один. Соответственно, вероятность того, что выпадет 12, одна 36. Но. Но. Допустим, на одном кубике у нас выпала шестерка, а второй укатился куда-то далеко, и мы пока что не знаем, какое число на нем. И теперь нам важно, чтобы на том кубике была шестерка, чтобы в сумме вышло 12. В данном случае нам важно, чтобы на втором кубике выпала шестерка. Соответственно, шансы увеличились с 1,36 до 1,6. шестой. Как мы видим, вот эта шестерка, которая выпала на первом кубике, откалибровала наше вычисление и нашу вероятность. Ну что ж, что же нам поможет рассчитать эту вероятность? Конечно же, теорема Байеса. В теореме Байеса p от B это вероятность гипотезы А при наступлении события B. P(A) это априорная вероятность гипотезы А. Это вероятность наступления события B при условии А. А Pb это просто вероятность наступления B. Теперь мы просто подставляем в формулу. P12 от 6. Это вероятность того, что в сумме будет 12 при условии того, что на одном кубике у нас выпала шестерка. 1,36. Это вероятность наступления события А. Без условия того, что уже наступило событие B. P, от Вероятность наступления B при условии А. Это единица, потому что чтобы в сумме у нас вышла двенадцатка, нам надо, чтобы на двух кубиках была шестерка. То есть вероятность тут стопроцентная. Одна шестая это вероятность наступления события B, то есть выпадение шестерки на одном из кубиков. Это одна шестая. Если все это пересчитать, то в итоге у нас выйдет 1 шестая. Собственно говоря, в этом и заключается теорема Байса. Ну что всем спасибо, лайки, подписки, ну вы знаете.